Привет, <смех> вообще я снова только на балконе, друзья. У нас метет, дует снег, метет по всей Латвии. Настоящая зима, вообще похоже на февраль. Вот сейчас, если посмотреть вниз, там машины стоят, все завалено снегом. Такая погода. Ну что, что тут говорить? Просто хотела этот момент, этого снегопада, записать себе на память и кому-то поправить настроение, чтобы мы не унывали, что скоро будет Новый год, и что закончится все неприятное, да-да. Мои чайки, я их подкармливаю. У меня все то, что недоедено, или так специально, хлебушка, все достается моим чайкам. Галки еще прилетают. Вообще птиц кормить на счастье. Кто кормит птиц, подкармливает животных, тот счастливый человек. Так что, ребята, Господа, дамы, друзья, кормите наших братьев младших. Все-все человеку отплачивается добро со старицей. Пока, удачи, доброй зимы.